Один в поле воин. Клич кликнул, никто не пришел. Тебя так накрячет. Лом, промеж глаз загнать. У людей отбирали паспорт, одни уши до батареи, чтобы доехали. Приписные работы. Красавчик, привет. В чем я еще раз отвечу на этот вопрос. Мы в одном из прошлых выпусков говорили о том, что россияне не склонны к кооперации, не склонны к сотрудничеству. Как вам кажется, почему так? Да, действительно, в России кооперабельность не самая сильная сторона. Да. И вообще по исследованиям, да, более 50% людей заявили, что они не доверяют никому. Вот отсюда эти стереотипы. Да. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Да, у нас с родственниками отношения всегда срач, ну, как всегда, часто. С соседями вообще там, я не знаю, заборы вот такие, вот прячемся друг от друга, а это не вопрос, что это плохо или хорошо, это создает условия, при которых транзакционные издержки, создания чего-то большого, они значительны, вот и все. Нам, чтобы что-то значительное сделать, нужно очень много ресурсов, много времени, чтобы договориться, чтобы это все, а потом ресурсы кончились, мы говорим, так вот и все. В результате у нас вся страна, это как да, дох... Из того, что у нас есть, люди, природные ресурсы, вот, вот все, что у нас есть, мы просто можем сделать, мы могли бы сделать, мы хотим, мы можем сделать сильно больше, но мы, внимание, не умеем. Потому что навыков кооперабельности, навыков объединять большие группы и делать большие замыслы, воплощать их в реальность, в россиянах недостаточно. Если подробнее об экономике, почему вот эта атомизация общества, где каждый сам за себя, это для экономики плохо? Можете конкретизировать? Ну, понятно, почему плохо. Атомизация, разрозненность да, увеличивают издержки объединения или создания чего-то общего. Вот. Ну, грубо говоря, если мы расположены на двух сторонах большой реки, чтобы соединить эти стороны, чтобы, например, торговля шла, нужен мост, чтобы мост построить, нужно там ресурсы, время и так далее. Когда мы слишком далеки друг от друга, то очень сложно кооперироваться или издержки высоки, вот потому экономика низкая, она никак не перейдет в синергию, то есть кумулятивный эффект от хозяйственной деятельности людей, он невысокий. Поэтому, конечно, разрозненность и атомизация, она, ну, не просто мешает, так это природа то есть природа того, что у нас очень дико низкие экономические результаты деятельности. А низкие экономические результаты — это, опять же, влияние на то, что мы не можем инфраструктуру построить, дороги, больницы и так далее. Ну не можем, недостаточность. А все началось с чего? Разрозненность бизнесменов, предпринимателей, людей, которые, в общем-то, считают, что один в поле воин. И Игорь Рыбаков всегда ставит на взаимодополняющее партнерство чтобы компания была сильным, должны быть взаимодополняющие партнеры. Например, я силен в замыслах, там, в каком-то вижении и так далее, в поиске новых ниш и новых продуктов, а мой партнер силен в системности, в execution, то есть в способности воплотить это и так далее. Вот, результат просто феноменальный. И если сравнить компанию, например, Технониколь, с подобной же компанией, где был один партнер, который ну, представлял из себя, ну, например, одну из разновидностей, описанных моих склонностей, но эта компания в 10 раз меньше, а может и в сто раз меньше, чем Технониколь. Мы поговорили о том, что в России недостаточно развита кооперация, что у нас mm -hmm. каждый сам по себе. Вы можете привести примеры стран, где это по-другому и, соответственно, экономика тоже другая? Да, конечно, но сперва бы я отметил, что способность кооперации есть во всех странах, просто количество людей, да, с этими умениями они разные, да, ну, соответственно, размер экономики разные. В России тоже есть такие люди, их пока очень мало. Ну, например, в Америке очень много людей, не просто желающих, а хотящих, да, но и могущих кооперировать. Как внутри страны, только клич кликнул, да, тебе привезли все запчасти. Попробуй так в России сделать какое-то там изделие. Клич кликнул, кто не пришел никто не пришел, а ты пытаешься со всего мира эти запчасти привезти и хрен ввезешь их, да? Ну, потому что трудности логистические и так далее. А это же тоже так называемая инфраструктура кооперации. Сколько вокруг тебя находится людей, экономических субъектов, которые производят маленькие детали, винтики, шурупчики, иголочки там и так далее, да ну разное из чего складывается потом изделие. Вот и все. Поэтому насыщенная среда кооперативно ну, как бы, стремящихся людей в Америке, она просто поражает. Более того, они же не останавливаются в этом, они весь мир превращают в такую большую игру по кооперации. Так, оттуда берем руду, так нефть брали раньше из России, теперь так, что-то там проблемы с Россией, значит, берем нефть откуда-то, из другого места, а там эмбарго. Вот эти все санкции. То есть многие говорят, вот санкции это плохо. Ну, говорят, это обычный инструмент их, то есть кооперации с выгодой в их сторону. Америка сейчас что делает? Она, в принципе, выбирает других партнеров по кооперации. То есть, грубо говоря, примером, как устроена и внутри страны, и весь мир работает на эту кооперационную модель, является Америка. И вот сейчас многие скажут, ну вот, почему я, значит, привожу пример в Америку? Ну, потому что посмотрите на размер экономики Америки, на ее экономическую, прежде всего, мощь. Вот я, например, говорю, у меня нет врагов, у меня есть учителя. Если есть какие-то люди, которые вам не нравятся, да, то, может быть, вам нравятся те результаты, которые есть этих людях и поэтому вы немножко ну вот подавлены от того что вы ну вам завидно и вы такие так вот я говорю выгодно научиться у людей которые вам не нравятся, но у них получается то что вы хотели чтобы и у вас получалось да? так вот выгодно у них учиться давайте чуть-чуть поговорим про советский союз Оу. почему коллективизм советского союза не помог нам стать вот людьми которые умеют сотрудничать взаимодействовать друг с другом и получать из этого выгоду? Ну Почему он не научил? Советский Союз много чему нас научил. Более того, коллективизация в Советском Союзе была проведена беспрецедентно быстро, и она достигала своих целей. Другой вопрос, какой ценой. Но она достигала, прежде всего, цель то, что на селе появились моторизированные бригады, появилось проникновение техники, крестьянам стала доступна техника и производительность труда с 1914 года, там, например, 30 седьмому году выросла, ну, там, кратно, в разы. Вот. Поэтому коллективизация или совместная обработка земли крестьянами, ну, вот этими крестьянскими хозяйствами, она, на самом деле, заметно увеличила производительность труда населения. Другое дело, все это было сделано методами, ну, такие, через палка, палка, твою мать. Ну, вот. Поэтому в Советском Союзе достигли снижения издержек при производстве сельскохозяйственных работ, но о коллективном труде, речи не было. Это были такие, ну, артели, где, в общем-то, царствовал в основном такой автократизм. Ну, то есть, как бы это были такие условно- рабовладельческие такие хозяйства или феодально-рабовладельческие, ну, где был колхоз, где у людей отбирали паспорт, ну, они были как рабы такие, приписные рабы. Людей загоняли в какие-то заводы и плющили, поощряя всякими примерами, там, стахановцев и так далее. Ну, ну ведь это же козе, понятно. Ну как? У Стаханова было там 10, там 20, 30 норм. Ну, ребята, ну чего? Чтобы блядь, одни уши до батареи, чтобы доехали, то есть что поощрял Советский Союз? Чтоб ты пошел на работу блядь, и износился так блядь, сильно, чтобы тебя выбросили блядь, за ненадобностью, потому что все. А вы знаете, как эти смены делать? Эти рекорды ставились искусственно, блядь. никто не мог эти рекорды делать, но вот надо было людей загнать в геройство, чтобы люди из нашего язь приносили какие-то там доказательства бля, американской бля, экономики, что советская экономика лучше. Ну, доказали. Поэтому сейчас время осознать все эти исторические примеры, а не рассуждать там в Советском Союзе плохо, хорошо было. Ребят, данных столько, что точно можно бля, выбрать, что точно не работает. Модели принуждения не работают, нужно больше людей, которые могут складывать большие группы людей, работающие на одну идею, не автократическим методом, не по поручению там какого-то начальника и так далее, нет, нет, нет, нет, нет, не так, а загоревшись какой-то идеей, замыслом, да, замыслящих заговор и так далее, и умеющий в кооперабельности работать. Государству может быть выгодно, что каждый сам по себе, что люди не кооперируют? Теорий мирового заговора много, в том числе есть теории заговора внутри страны, ну, там, что государству, мол, может быть выгодно, что там люди не копирируются или люди живут бедно. Это мифы, это ну, стереотипы, мифы или как угодно. Я подчеркнул, у нас просто категорически недостает людей, которые умеют работать в кооперабельности, вот и все. В правительстве то же самое. Поэтому, ну, дело в том, что если в среднем по бане концентрация, вот в среднем по бане вот концентрация определенных людей с определенными склонностями низка, то как-то их не выискивай, ну, ты даже если нашел, то в той коробке, в которой ты их отобрал, там тоже низкая концентрация. Единственный наш способ — это повысить концентрацию людей в стране в 10 раз, ну, которые умеют работать в кооперации, которые на полную катушку умеют использовать силу сообществ, а не силу сильных решений. У сильных решений очень слабая сила. С сильными решениями можно только, ну, лом промеж глаз загнать. Вот, поэтому сила сообществ — это другой механизм, да, когда ты создаешь поле причин, где много, миллионы сильных решений случаются, при этом эти решения не просто сильные, они и точные, и еще и уместные. А силой сообщества да, могут модерировать, направлять, знаете кто? Только люди под названием экстенетеры, X10 Nation. Люди-экстенаторы, то есть люди, рядом с которыми объединяются в группы взаимодополняющих партнерс, люди, которые бы без этого экстенатора бы не работали вместе. Кстати, например, Джек Ма называет себя именно таким человеком, экстенатор. Он так и говорит, единственное, что я умею делать так, чтобы люди, которые бы без меня не работали бы вместе, работают вместе. Все. То есть он человек, да, который способствует, чтобы люди, феноменальные лидеры, которые очень автономны, и никогда бы не работали вместе, они бы также вот были вот по-разному этим, я буду с ним объединяться, ни за что. Так вот эти люди теперь работают вместе. Так проявился Alibaba, Aliexpress и так далее. Вот и все, надо больше экстенаторов, больше людей, мастеров экстенейшн. Поэтому я еще раз говорю, я в своей школе, у Рыбаков University, научаю людей этой ключевой компетенции 21 века, экстенейшн. Мы поговорили в общем о том, как увеличить количество тех людей, которые способны к кооперации, но давайте дадим в финале прямо простую рекомендацию конкретному человеку, который нас смотрит и который понимает, что у него с этим есть проблемы, вот что ему mm. делать. Хорошо, дорогой друг, 4 рекомендации, совета, ну даже упражнения от Игоря Рыбакова для тебя, чтобы ты наконец удивился от того, что на самом деле может проявить твое тело, ум и сердце. Первое и самое главное, тебе придется стать эгоцентриком. Что такое эго? Эго — это ты. Обрести свое эго означает, что ты полностью перестаешь ждать, ну то есть перестаешь быть ждуном, что начальник тебе даст пендель, может быть волшебный пендель и так далее, поручение еще что-то. да? И ты говоришь, могу работать, могу нет, жду, пока даст. Ты полностью перестаешь искать, что еще, какое правило, какие моральные нормы, которым ты будешь соответствовать. Ты перестаешь искать третьих людей, чьи прихоти, чьи интересы ты будешь обслуживать. Да? Вот обстаешь, ты все, ты полностью отключаешься от внешнего мира, ты начинаешь смотреть, глаза свои опускаешь, себе вот сюда вот в центр где-то в солнечное сплетение ты начинаешь работать на себя на втором шаге первое что ты делаешь это небольшую кооперацию с другими людьми с соседом с родственником с коллегой по работе с кем-то небольшую кооперацию например договориться и посадить совместно клумбу дерево парк сделать совместное действие может быть скамейку поставить да какую-то там где-то все совместное действие и поставить галку, что ты умеешь кооперироваться. Третий пункт очень важный, смотри, как только ты выполнил первые два, набегут тут же куча людей и будут говорить, вот, чувак, что ты делаешь, мы же жили нормально, а ты вдруг начал лавочки какие-то ставить, клумбы и так далее, ты что, давай откажись, вернись, давай лучше бухнем или что-то делать, значит, пункт третий, запоминайте, немедленно нужно вступить в сообщество людей, где подход к кооперабельности как на втором шаге. Это социальная норма. И что за подобные действия люди, которые в этом сообществе, тебя не просто не осуждают, они говорят, да, да мы все так делаем, живем, красавчик, привет. Примеры этих сообществ я здесь под этим выпуском размещу. Ну, в частности, это Эквиум бизнес-сообщество, про женщин, здесь 10 движение, X10 академия. Ну В общем, вы найдете под этим выпуском рекомендованные мной сообщества. И теперь четвертое. Смотри, это очень сильный шаг для тех людей, которые проделали первые три и уже кайфуют и видят, какие результаты жизни с ними случилось. Так вот, четвертое. Создать свое сообщество. Да-да, выступить инициатором своего сообщества. Это называется кламп. Для того, чтобы создать свой кламп, ты можешь прямо сейчас пройти под это видео и найти ссылку. их 10 движений. Да, прямо пройти по этой ссылке там будет кратенькая инструкция, как создать свой кламп и начать привлекать в свое движение людей, как наконец-таки да, начать развивать свой личный бренд, потому что все клампы, все сообщества, которые на платформе их здесь и движения делаются, они именные. Кламп Игоря Рыбакова. Кстати, кламп Игоря Рыбакова тоже есть на этой платформе. Можешь зайти прямо сейчас и посмотреть. Так вот, пункт 4 для тех людей, которые проделали первые три шага и теперь хотят гарантировать себя на процветание. В конце этого выпуска хочу еще раз подчеркнуть, быть в сообществах это не только выгодно, но еще и безопасно. Если ты один, один напротив всего мира, то тебя так накрячут, мало не покажется, понятно? Это небезопасно быть одному, поэтому вступайте в сообщество, создавайте свои клампы на платформе X10 движения, встретимся с вами скоро на празднике явленности, куда попадут все кламперы, ну, все, кто создал клам, И вот еще что, я хочу подарить вам подарок. Но этот подарок зашифрован в моем новом треке нового альбома. Альбом выйдет скоро, вы станете эксклюзивными слушателями, но суть не в этом. В этом треке ответ на вопрос, как стать успешным. Поэтому слушай трек и забирай ответ, который искал уже давно. До встречи. У меня еще вопрос. Давай. Дяденька, как стать успешным? Хочешь стать успешным? Хм. Стань частью движения успешных людей Ты понял? Миллион Папа Мой счет как танк Бронированный банк Миллион как я вижу тренд, мой трикстер, в теме стелит на и битах. Триксурсант на весах зависает, голоса полоса тянется судьбой, тень от герой, нить в ринге спареньке ли как взгляд, лед вот так веки станут пеленой, как спяти твой трикс. Бизнес мой дом, как мой моб моб. Черный верон, либо черный рос -Ройс. Видел мой счет, да, русский яйкос. Мощный кинг, деньги, кинг Да, это рикстер, коин, это коин рыбаков. В 10 X и башню сносит, карты выступит в Рыба коин делать баксы, баксы, пачки, круглый год, баксы, пачки, круглый год. Новый счет там перевод. Новый бизнес-клан X10 ты включайся и погнали. Кто в клане?